Какие тут вопросы накидали? Просто один человек 7 вопросов, если сфокусирует? Нет, не сфокусирует. Семь вопросов, всемогущие. Первое, откуда сейчас деньги? Я работаю онлайн персональным тренером, то есть вы ко мне можете обратиться, заказать тренировочную программу либо консультацию. Консультации по питанию, тренировочные программы в зависимости от ваших условий. Это мой основной заработок сейчас. Также есть мелкие подработки какие-то, также. Различные проекты, которых я стараюсь там не говорить, не оглашать, потому что они довольно-таки спорные с точки зрения Ютуба, и лучше о них никому не знать, чтобы ничего не творить. Жестко. Собираюсь ли я дальше работать и кем? Ну, я работаю вот сейчас, записываю видео, кем? Великим человеком. Сколько стоит зал, в котором ты сейчас... В который ты сейчас ходишь, как обзор... На него что есть, чего нет О, это больная тема Зал стоит 1500 рублей на месяц Но так как я мастер спорта международного класса Мне сделали скидочку Чему я был приятно удивлен Я увидел это на сайте и в принципе прокатило Поэтому я отдал 1200 Краткий обзор Не хочу делать на него обзор Зал довольно И хороший, и стрёмный и стрёмный для занятий бодибилдингом Потому что там очень мало оборудования Зал очень старый пол кривой, косой иногда в некоторых местах, но для занятий свободными весами, для кроссфита он один из самых топовых, наверное, вообще в нашем городе, и в принципе для кроссфита он топ, но не для занятий бодибилдингом. Как давно не берешь деньги у родителей, и что делал, когда понимал, что деньги подходят к концу? А деньги у родителей я стараюсь не брать уже лет с 11, когда только-только начал работать, потому что я терпеть не могу финансовую зависимость от родителей. Если вы посмотрите... Первое мое видео о начале, так скажем, моей карьеры на ютубе, одно из первых видео на ютубе, я там сказал, что я просто ненавижу финансовую зависимость, и, соответственно, деньги у родителей тоже брать не люблю, это ужаснейшее чувство, я стараюсь к этому вообще никак не прикасаться, но иногда все-таки бывает, поэтому начал стараться я этим не заниматься с 11 лет, а иногда бывает, когда прям очень-очень нужно, прям вот капец как нужно. Так что как-то так И что я делаю, когда понимал, что деньги подходят к концу Когда деньги подходили к концу Нужно работать больше Нужно ускоряться Я помню, у меня был момент в Москве, когда На все про все у меня оставалось По-моему, там 30 рублей Мне кажется, даже родители об этом не знают Вот сейчас они посмотрят это видео Мам, пап, привет И в общем, у меня осталось 30 рублей На все про все Хорошо, что был хостал оплачен Я не спал две ночи Потому что думал, где взять деньги. Типа, у меня были запасы, там, небольшие риса, еды, чтобы, в принципе, хоть что-то, да, кушать. Но ни на что другое не хватало. То есть, прикиньте, 30 рублей <связь> в Москве. Вот. И за эти две ночи мозг работал просто бешеными темпами. Я накидывал планы, накидывал идеи, где можно заработать, где там подработать. И мне пришла одна идея, с помощью которой я, в принципе, хорошо заработал. Буквально там за пару дней. И так вот, так вот и живем. Когда деньги заканчиваются и подходят к концу, прям край, да, мозг начинает соображать гораздо лучше. Но к этому я стараюсь не подводить. А, где я живу сейчас? Ульяновск. Сколько раз в день питаешься сейчас на наборе? Всегда. Набирал я, там, я не знаю, сушился, не сушился, хотя вроде не сушился никогда в жизни. Просто скидывал жир. Я кушаю по ощущениям, примерно это 3-4-5 раз в день, иногда 6. Как планируешь возвращать элементы, как вставишь их в свой тренировочный цикл? Об этом будут отдельные ролики, то есть в серии вот моих рассказов, так скажем, 100% будут. Об этом я все расскажу. Турник 27 кг на 8 раз, стритлифтинг, с 13 лет, вес до 60 кг, в скобочек новичок. Это очень хорошо. Вот он. это просто бомбовый результат. Красавчик, с 13 лет, такие свои показатели. Это очень мощно, серьезно, просто офигеть. Димон, что делать, если болит трапеция и немного позвоночник в то место, куда кладешь гриф во время приседа? Здесь нужно класть гриф во время приседа не на позвоночник, а желательно где-то вот. Ох, я не могу коснуться, мне куртка не позволяет, она сейчас порвется. Какая здоровенная рука, однако. В общем, вот на задней дельте надо класть гриф не на трапецию, не на шею, на позвоночник тем более. А где-то между трапецией и задними дельтами, то есть найти то самое место, когда тебе не будет больно и будет довольно комфортно, чтобы гриф лежал на мышцах, не на костях там, не на позвоночнике ни в коем случае. Поэтому, братан, задумайся над этим вопросом. Лучше ни в коем случае, да, не надо на позвоночнике. Диман, сильно падаешь вперед На приседе, плюс колени уходят за носки Обрати внимание Да, такая вот антропометрия у меня Такие данные, соотношение длины голени, бедра и корпуса Такая фигня, с этим ничего не поделаешь Единственное, что можно сделать Это расставить ноги чуть пошире Там с носками маленько поиграться Но тогда нагрузка будет ложиться не туда, куда надо Поэтому приходится так делать Дим, планируешь ли стать атлетом РД? Спорная тема Потому что с одной стороны да, с другой стороны нет. У меня другие планы на Road to Dream. Много на самом деле чего остается за кадром. Но в целом, в целом все возможно. Никто не знает. Бро, это было клево. Спасибо. Так, вопросики. Я хоккеист, но также хочу совмещать хоккейные тренировки вместе с тренировками в зале. Возможно ли это? Сто процентов возможно. Тебе нужно просто подобрать тот объем нагрузок, чтобы ты успевал останавливаться, и там, и там был довольно эффективно, эффективен и прогрессировал. Тебе реально это нравится есть? Просто с нормальным процентом жира ты можешь брать углеводы из более вкусных продуктов. А, ну, смотри, мне не всегда нравится есть то, что я ем, но я знаю, что это мне поможет. По крайней мере, в моем здоровье, там, в прогрессе, да, на тренировках. И наступит тот момент, когда я буду есть то, что мне нравится, и то, что будет полезно. Потому что как правило это очень дорого и пока что это довольно жестко. Но в целом, если ты говоришь про быстрые медленные углеводы и процент жира, то процент жира у меня неадекватный, то есть я довольно жирный, мне надо его снизить. Нет, ну для кого-то окей, для кого-то он офигенный. Но для меня это довольно много, как для человека, который претендует на звание эстетики. Так что пока что от жирка мы избавляемся. Uh, так, опять вопрос про атлета Road to Dream. Ребят, возможно, возможно, но это очень спорный вопрос, потому что на Road to Dream у меня другие планы. Так, так, так, так, так. Когда ты начал одевать пояс и почему? На каких весах и когда рекомендуешь его одевать? Я начал пояс надевать от того, что раньше я думал, этот пояс мне поможет не травмироваться. И я думаю, что этот пояс снимает нагрузку с поясницы. На самом же деле этот пояс нифига не снимает, этот пояс просто повышает внутрибрюшное давление. И я заблуждался, поэтому начал его надевать, наверное, э как только начал приседать. Да, вот на самых там минимальных весах, 50 килограмм, 40 килограмм приседал, я уже приседал с поясом, что довольно нехорошо. Из-за этого у меня была очень плохо развита поясница. Вот такие дела на каких весах И когда рекомендуешь его надевать Пояс Спорный вопрос на самом деле Потому что кто-то беспокоится о талии Думает, что она там вырастет Кто-то говорит, что нифига она не вырастет Кто-то говорит, что надо без пояса приседать И все вообще делать без пояса, чтобы укреплять мышцы Спорный вопрос Касаемо меня, я для себя однозначно не решил Но приседая с поясом, чину с поясом Где-то на весах рабочих то есть когда повторения идут на 1 2 3 4 5 6 повторений я как правило стараюсь надевать пояс но в принципе не всегда если это более какие-то легкие веса например на 10 повторений то возможно не надеваю но тоже бывает что надеваю то есть тут такой момент он так вот варьируется но могу это точно процентов сказать когда идешь на разовый максимум наверное лучше себе его надеть «Как ты борешься с прыщами?» Об этом будет отдельный ролик в рамках серии. Ждите. «Привет, мне 17 лет, хочу похудеть. И сколько будет стоить программа питания?» Ага, мы с тобой уже списались. ребят. все, кто хочет приобрести у меня программу питания, обращайтесь в Директ Инстаграм, либо лучше ВКонтакте. Там гораздо удобнее общаться, и мы с вами обсудим этот вопрос. «Не считаешь ли ты, что в последнее время...» Очень много начал заниматься спортом, воркаут, боди, стрит Так вот, не считаешь ли ты, что в будущем будет много тренеров и бесполезных видео на ютубе Которые записаны человеком, который ничего по сути не знает В будущем будет слишком много инохимичных спортсменов Их будет много И конкуренция будет слишком высока Так что обычному пацану из села будет невозможно вырваться в свет Не знаю, передал ли я суть того, что сказал Слушай, хороший вопрос На самом деле я очень хотел на него ответить Сразу как я его увидел и не думал, честно говоря, не думал. Первые мысли, которые мне сейчас пришли в голову. По факту, то, что ты говоришь, будущее происходит сейчас. Огромная конкуренция на фитнес-ютубе. Люди, которые ничего не знают, снимают контент. Часто выдают себя там сумным видом, да? Про научную там всякую информацию и так далее. Огромная конкуренции, И парню из села действительно очень тяжело подняться. Но если человек действительно это хочет... Я уверен, что в этом случае он 100% это сделает, он все равно поднимется. Потому что конкуренция — это круто, действительно круто, с точки зрения развития. Ты смотришь, как делает этот человек, смотришь, как делает этот человек, этот человек берешь от того, от того, от того самого лучшего, выбираешь все это в себя, потом выстреливаешь и начинаешь не конкурировать, а доминировать. Как завещал Гранд Кордон. <-гар -дон> вот так вот. А то, что много ютуберов, и про, про захимичность, про тренеров — этого, я думаю, было всегда и будет всегда. Возможно, да, в какое-то время это было не так развито, и сейчас это гораздо больше. Я думаю, что это довольно хорошо, но главное иметь открытый разум и с точки зрения здравого смысла все рассматривать. То есть не доверяться первому встречному, все-таки посмотреть на его квалификацию, как он ведет себя с людьми, как общается, как, в принципе, показывает свои знания, там, да, то, что он может чем владеет. И даже вот на моем примере, как только я начинал YouTube-канал, я понимал, что конкуренция бешеная. Если посмотрите, вот период, да, это 17-18 год, когда я вот только-только-только начинал свою активную деятельность, мне писали даже в комментарии, помню, слушай, да ты там личинковый тенк, ты снимаешь похожие видео, копируешь, нифига у тебя там ничего не получится. У меня всегда была в голове одна мысль. Я... Это делаю искренне, никого не копирую, и делаю то, что я считаю нужным. Я делаю это фанатично, и я знаю, что пройдет один год, пройдет два года, пройдет три года. В большей вероятности я буду делать то же самое. Я знаю, что это не какой-то сиюминутный порог, да, который... Там вот я замотивировался, посмотрел какой-то видос, и все, я хочу стать ютубером. Нет, это было довольно продолжительное время, вот это все складывалось. Я знаю, что этим я буду заниматься, даже если меня не будут смотреть. И представляете, первый год, первые, наверное, два года, когда у меня существовал YouTube-канал, знаете, за это время я набрал 200 подписчиков всего лишь, 200 там, не один было, когда я приехал в Москву. И только после этого все начало вот так вот подниматься, выстреливать, потому что все те ролики, которые я записывал, они... Аккумулировали просто бешеную энергию, которая в Москве вылилась вот такой вот прогресс. Поэтому да, это будет очень тяжело парню подняться из сила, там какое то из деревни. Да в принципе в городе какая разница. Все-таки YouTube это довольно открытая площадка, интернет он очень сильно объединяет людей. Главное делать, главное искренне в это верить. И верить в то, что ты это делаешь не из-за каких-то съеменных мотиваций, да? а действительно ты этим хочешь заниматься. Ты говоришь, что устал быть дрящом <смех> Серьезно. Да, устал быть дрящом, серьезно, пора прокачиваться. Собираюсь ли я делать свою линию одежды? Да, в планах такое есть. Есть офигительные наброски, на самом деле, идея. Довольно такой классный проект, который нужно аргументировать на бумаге, все расписать, разложить, и кто знает, возможно, это будет довольно скоро. А возможно и нет. Планирую ли я выступать в бодибилдинге? Не планирую, потому что там нужна фармакология, а я все-таки хочу тренироваться без фармакологии. Хочу показать, что вот в натурах, да, как это люблю сейчас говорить, можно действительно добиться очень классных результатов. И, окей, я не буду выглядеть там как химик вот с такими здоровенными плечищами. Опять не могу руку, на куртка пройдется. С здоровенными плечищами надутыми. Но, тем не менее, я буду выглядеть достаточно эстетично и круто. Хотя наверное, находятся люди, которые даже сейчас называют меня химиком. Но есть какие-то соревнования, как мне писали, по натуральному бодибилдингу. Возможно, кто знает, возможно, я захочу выступить. Либо по фитнес-блогерам, например, как вот недавно проходила NPC Федерация. Возможно. Так, я слышал, что существует миф о том, что без тренировок ног верх тела расти не будет. Так ли это? С тебя видос с ответом. Есть такой миф, я тоже его слышал, я тоже в это верил. Но, как показала практика, вверх растет и еще круче растет, потому что... Очень огромную долю, просто львиную долю восстановительных ресурсов забирают ноги, в принципе, не с тела, так как это базовые упражнения, там приседания, становые, всякие тяги. Если ты тренируешь, например, только вверх то вверх у тебя будет расти классно, но мне кажется, ну как кажется, то есть я опять-таки это слышал, я не знаю... Есть такая теория, что до какого-то определенного пика, да, у тебя есть какой то вот грань, когда организм решает, что все, пора бы тебе набрать уже в ногах, типа сверху ты набрал уже довольно хорошо, и пора бы набрать в ногах. Но есть у нас пример людей, которые набирают очень хорошо сверху, без ног, там, например, есть канал «Не падай духом», то есть он человек с ограниченными способностями, прям с самого, по-моему, рождения, детства, я не знаю, не могу точно сказать, чтобы не ошибиться, в общем... Ноги он не тренирует, он тренирует только вверх, и вверх у него просто огроменный, такая силища, что просто жуть. Так что, возможно, это миф, возможно, нет, не знаю, лучше тренировать и то и то, если у тебя есть возможность. О, что-то него прям вырубает, уже жестко спать хочу. Так, с чего начать, если первый раз пришел в зал без подготовки и хочешь набрать массу себе нужно начать с подготовки. Опять-таки, да, ты пришел без подготовки, нужно начать с подготовки. То есть подготовить свой организм к физическим нагрузкам, желательно тренироваться собственным весом, укреплять поясницу, укреплять все твои сухожилия, связочки подготавливать, чтобы организм, в принципе, был готов там, к весам, к работе. Это, как правило, гиперэкстензия, это работа собственным весом, подтягивание, отжимания отжимания на брусьях и какие-то различные физкультурные комплексы, то есть чтобы все вот это вот прокачивать. И также улучшать связь мозг-мышцы посредством каких-то базовых упражнений, типа приседаний, например, собственным весом, имитация каких-то упражнений, но без веса, например, с палкой и так далее. Ну, то есть все зависит, конечно, от уровня твоей подготовки, так или иначе подготовка есть, но вот это очень, на самом деле, обширный большой вопрос, на него я сделаю отдельный ролик, скорее всего. Так что, если кратко, то вот так вот. <как>, как тренировать выносливость? Существует огромное количество схем, обширные вопросы. Я сниму тоже отдельный ролик по этому поводу. Но если кратко, то, насколько я понимаю сейчас, выносливость тренируется объемом, когда у тебя растут митохондрии. То есть тебе не нужно доводить организм в мышечную группу до закисления и нарабатывать объем нагрузок. Тогда у тебя будет увеличиваться количество митохондрии и, соответственно, увеличивается выносливость. Также силой запас. То есть чем ты сильнее тем ты выносливее получается. Все вместе, митохондрии и свой запас. Димон, как начать заниматься? С какого направления посоветуешь? Пауэрлифтинг, бодибилдинг или кроссфит? Наверное, я посоветую заниматься тем направлением, которое тебе действительно нравится, но так или иначе, начинайте опять-таки с общих каких-то упражнений для того, чтобы подготовить организм к нагрузке. То есть, по факту, я уже кратко ответил на этот вопрос, а по поводу остального будет видео. Если ты дричь, то я кто? Ну, частые вопросы, да. Возможно, ты чуть-чуть дрещай меня. Ты монтируешь на телефоне? Нет, сейчас я монтирую уже на ноутбуке. Видео о том, как я немного поднялся, прикупил себе оборудование. Есть. Братан, скажи, как ты будешь с прыщами? Уже отвечал на этот вопрос. Так, так, так, это же был последний вопрос. Все, ребят, вопросы на YouTube закончились. Вроде бы ничего не пропустил. Если пропустил, то обязательно напиши мне в комментариях. Я принесу свои сомнения, отвечу тебе лично, там, в личку напишу, либо во второй части видео. И на этом все. Наконец-таки мои пальцы окоченели уже очень жестко хочу кушать и восстанавливаться. И монтировать этот видос, потому что время 7 часов, уже 8 час пульянского времени. И видео, к сожалению, выйдет поздно и плохо повлияет на оптимизацию. Но тем не менее, я обещал. И оно будет сегодня. Сегодня у нас какое число? Какое у нас сегодня число? Эм, сегодня 19. 19 число. Так что всем спасибо за просмотр. Пиши комментарии, что понравилось, что не понравилось, как всегда, лайк, подписчик, если ты еще не сделал, но я просто побежал, либо реально холодно. До встречи!